Хочу поделиться рецептом простой, но очень вкусной закуски из баклажанов, особенно она хороша с поджаренным черным хлебом, если любите заготовки из баклажан, то обязательно попробуйте мой рецепт. Подробнее, как приготовить донские баклажаны, я расскажу ниже, баклажаны после запекания можно провернуть через мясорубку, если хотите получить более гладкую текстуру. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, досмотрит до конца подготовьте все ингредиенты баклажаны помойте сделайте пару проколов вилкой запекайте их в духовке при температуре 200 градусов в течение 1 часа затем остудите баклажаны снимите кожицу и мелко порубите ножом на кубики Нарежьте репчатый лук кубиками, обжарьте его пару минут до прозрачности. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Добавьте томатную пасту и небольшое количество воды, посолите и поперчите, потушите до испарения лишней жидкости. Соедините баклажаны с луком, заправьте маслом и уксусом, добавьте итальянские травы. Чеснок и зеленый лук мелко порубите, добавьте в баклажанам, хорошо перемешайте. Подавайте донские баклажаны на поджаренных хлебцах, приятного вам аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Баклажаны, 2 штуки, лук, 1 штука, чеснок, 2-3 зубчиков, лук зеленый вкусу уксус яблочный 1 столовая ложка оливковое масло 1 столовая ложка томатная паста 1 2 столовые ложек соль половина чайных ложки перец черный 4 чайных ложки итальянские травы 3 чайных ложки количество порций 2 4 подписывайтесь комментируйте ставьте палец вверх и спасибо за просмотр всем пока